Меня зовут Сон Хён. Ли Сон Хён. Сон -хён. Сон, -хён. Сон, -хён. Сон Хён. Я знаю, Соньон Ён Какая же ты глупая. Я не глупая. Мне пять лет. Мисо, не плачь. Тогда угощу тебя чем-нибудь вкусненьким. Вкусненьким. Мисо. Вот карамелька. Вкусно? Больше не стой вот так на улице одна. Поняла? Да. Кстати, а, а, упознаешь, я собираюсь выйти за тебя замуж. Что? За замуж? Да. Обещай, что ты женишься на мне. Хорошо, давай. Обещай. Ким Мисо. Да. Ты знаешь, кто я? Да, вы сын председателя. Думаю, вам следует найти нового секретаря. Я хочу уволиться. Скажи на самом деле. Команд, ты не собираешься увольняться? В этот раз вы ошибаетесь. То есть ты не жила, работая здесь, секретарь Ким? Я не забуду твое имя. Твое имя? Ли. Ли! Снова забыла, глупышка. Меня зовут. Ли. Ли. Ли. Ли. Ли. А, а, не могу вспомнить. Керри. Секретарь Ким! Ты, откуда этот <свесказа> Президент, извините, я поправлю ваш галстук. Почему он лежит лицом вниз? О, нет, не делайте этого! Нет, нет, нет! Еще немножко. Вы, случайно, не знали меня до собеседования? Конечно, нет. Я обязательно найду своего оппу. Вы нравитесь мне, Кайл? Вас не отвечает на вопросы уйдешь и бросишь спящего одного ты такая красивая не могу на тебя долго слиться Когда я рассказывала о похищении твоей маме, я точно слышала. Она сказала ему Юхён. Секретарь Ким, услышав твой голос, я просто по привычке ответил. Он ответил так естественно, будто отзывался на свое имя. А кто из вас двоих мой опа? Это я. Я тот, что слева. Не помнишь меня? Я думаю... Пришло время рассказать детям правду. 24 года назад, в тот день, тот, кого похитили, был не ты. Вы ведь ничего не забыли, ведь так? Просто ведете себя, будто не помните. Я все вспомнила. Теперь я понимаю, почему так сильно хотела тебя найти, чтобы поблагодарить тебя. Если не я, то кто бы еще тебя защитил? Ты не помнишь? Ты спрашивала, смогу ли я купить тебе домик для Наны. Спросила, богат ли я, и сказала, что я должен жениться на тебе. не помню такого. Ничего, я понимаю. Мои родители были шокированы, когда их 9-летний сын попросил вдруг купить ему домик для Наны. Он впал в младенчество из-за травмы? Или не понимает, мальчик он или девочка? Мои родители столько пережили, пока я пытался заполучить эту штуку. Но ничего страшного. Помнишь ты или не помнишь? Это мой подарок. Take it easy, take it, slow. take it slow We ended up just like before, so Take it easy